Начнем мы с планеты Меркурий. Эта планета отвечает за коммуникацию, поездки, документы. И весь месяц эта планета будет находиться в знаке РАК в вашем седьмом секторе, который отвечает за партнерские взаимоотношения и контакты с другими людьми. Поэтому тема общения будет для вас в этом месяце очень и очень важна. В этом месяце вы можете подписывать важные бумаги, договариваться с другими людьми. О чем-то серьезным касательно вашей работы. Также в личной жизни будет очень важно коммуницировать, обсуждать все вопросы, все нюансы, которые будут возникать. По сути, то, насколько хорошо будет складываться ваша жизнь в этом месяце, это все будет зависеть от того, насколько эффективно вы будете общаться. В период с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградный. И это нужно учитывать. Это может создать э, определенную задержку э, в плане ваших ожиданий от других людей. Это может дать немножко такой эффект недопонимания или возврата к прошлым темам. То есть, если вы ранее бегло прошлись по каким-то вопросам, то в этот период нужно будет все очень основательно обсудить. И затем это поможет вам быть в вашей работе с людьми еще более эффективным человеком. Венера, планета любви, красоты, удовольствий, развлечений, а также финансов, в течение всего этого месяца будет находиться в вашем шестом секторе работы. И до 25 числа Венера будет ретроградной. Это значит, что в целом в июне месяце идет такая тенденция улучшения условий труда, а также у вас может быть больше времени и возможности отдыхать, при этом вы будете тратить меньше усилий на работу, и на финансах это не отразится отрицательным образом. Также ретроградная Венера в шестом доме может подталкивать вас к тому, чтобы принимать решение, как лучше зарабатывать. Возможно, вы будете искать новые способы заинтересовать других людей и привлечь финансы, в свою деятельность. И так как, конечно же, Венера отвечает за тему отношений, то взаимоотношения на работе будут тоже для вас очень важны. И к тому же может быть даже развитие каких-то личных отношений на рабочем месте. С 1 по 3 июня Солнце будет в соединении с Ретроградной Венерой. Это очень важный период, который поможет вам Понять самые основные и ключевые моменты, которые связаны с целым периодом ретроградной Венеры, который длится 40 дней. Эти три дня это кульминация всего периода. Они помогут вам осознать что-то очень важное, что опять-таки касается темы работы и взаимоотношений с вашими коллегами. 5 числа будет лунное затмение в знаке Стрелес в вашем 12-м доме, который отвечает за уединение, духовное развитие, а также э, работу в уединении. И э, это будет первое затмение, с целой серии затмений, которые будут длиться 18 месяцев. И это может быть начало какой-то очень большой закулисной работы, которая будет э, в вашей жизни. Это может быть э, начало управления, какими-то процессами в вашей жизни, когда вы начинаете делегировать полномочия, передавать свои обязанности другим людям. Поэтому естественным образом будет подниматься вопрос доверия, опять-таки коммуникации, эффективного взаимодействия с окружающими. К тому же это затмение будет подталкивать вас к тому, чтобы вы имели свой сильный внутренний стержень и не руководствовались тем, что от вас ожидают другие, а шли своим собственным путем. И обычно люди, когда происходит затмение в их 12 доме, начинают задумываться о своем предназначении, о том, что должны делать именно они в своей жизни. Независимо от того. Какие ожидания других людей, человек все-таки пытается найти именно свой путь. Поэтому похожие тенденции могут также быть актуальны и для вас. В день затмения 5 числа Меркурий будет делать хороший аспект к Урану, и это даст возможность эффективно коммуницировать, очень быстро решать важные вопросы. Особенно это касается каких-то личных моментов. Если, например, были недоразумения, то можно будет их устранить. Но повтор этого аспекта будет еще 30 числа, так что события этих дней могут быть взаимосвязаны. С 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты на ваш сектор работы и общения, поэтому это, скорее всего, будет очень насыщенный период, когда нужно будет выполнить большое количество задач. Обычно, когда задействован 6 дом, это какие-то мелкие задания, без которых, конечно же, не обойтись. Поэтому в этот период времени может быть ощущение, что рутина вас затягивает. Но держитесь, на самом деле этот период может оказаться очень эффективным, и поэтому стоит, конечно, хорошо все спланировать и ни в коем случае не бездействовать. С 11 по 13 число Марс будет в соединении с Нептуном в третьем доме, и это неэффективный период в плане коммуникации, поездок и решения важных бумажных вопросов. Несмотря на то, что желание будет и даже в принципе потребность будет решать какие-то моменты, но это вряд ли даст тот результат и вряд ли принесет какую-то ясность, которую вы ожидаете. Это все связано с тем, что будет наблюдаться сильное влияние Нептуна на эти дела. Но зато период с 18 по 20 число очень и очень эффективный для того, чтобы решать бумажные вопросы, а также для того, чтобы обсуждать какие-то важные дела. В этот период вы можете даже приступить к решению тех вопросов, которые ранее у вас были остановлены, либо вы будете начинать решать те дела, на которые ранее у вас не хватило времени. 20 числа Солнце переходит в знак «Рак», и уже 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке. Это ваш седьмой сектор, который отвечает за взаимоотношения с окружающими людьми. На самом деле это затмение подчеркнет то, что было актуальным для вас последние полтора года. Это затмение кульминирует тему отношений. И в целом оно может подчеркнуть то, что вы и так знали, и, возможно, то, что вы еще не довели до конца. Опять-таки это будет касаться как рабочих моментов, так и личной жизни. У каждого будет проигрываться своя ситуация. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем секторе. Вблизи этой даты лучше не планировать поездки, а также опять-таки не планировать подписание важных бумаг, тем более в этот период Меркурий уже будет двигаться вспять. 28 числа Марс переходит в знак Овен, ваш четвертый сектор, который отвечает за недвижимость. И Марс будет находиться в этом секторе до конца года и даже еще чуть-чуть в 2021 году, в начале года. Это значит, что начинается новый длительный период в вашей жизни, когда вы очень много сил и энергии будете тратить на тему недвижимости либо на решение каких-то семейных вопросов. Марс в вашем четвертом секторе может дать вам желание делать ремонт, готовиться к переезду. Это период, когда вы можете очень активно взаимодействовать с членами вашей семьи. Это период, когда вы готовы отстаивать свои границы и готовы бороться за ощущение безопасности. Может быть, кстати, желание поставить сигнализацию возле ваших входных дверей. То есть вот такие моменты могут быть для вас актуальными. И особенно много энергии будет идти на этот сектор в августе и в сентябре месяца. 30 числа Юпитер и Плутон соединятся. Это две медленные планеты, и в целом они соединяются в 2020 году трижды. Это произошло первый раз в начале апреля, второе соединение будет в конце июня и третье соединение — 12 ноября. Эти две планеты завершают свой взаимный цикл, поэтому в вашей жизни может какая-то целая эпоха подойти к концу. И это говорит только об одном — что начнется новая страница, и, скорее всего, вы сможете попрощаться с тем, что вас очень сильно тяготило последнее время. В первую очередь, аспект между Юпитером и Плутоном — это сильное желание выразиться в социальном плане, а также сделать качественный рывок в жизни в виде серьезных преобразований. Поэтому в этом году в жизни многих Козерогов произойдут большие перемены, а также будет возможность выразить себя на работе и достичь хороших результатов в карьере. Тем более, что южный узел вышел из вашего знака, и, безусловно, это даст вам ощущение легкости и ощущение того, что самые большие сложности уже точно остались позади. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным.